Квартира в Сочи по старой цене в жилом комплексе «Бачаров-Маяк». Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске жилой комплекс Бочаров-Маяк и очень срочная продажа квартира в черновой отделке по старой цене. Но для начала я оставлю кадры со своего видеоархива, чтобы у вас не было вопросов по месторасположению. Сейчас покажу вам дорогу, двигаться буду по дублеру курортного проспекта и заодно дам несколько комментариев. Также в жилой комплекс Бочаров-Маяк из центра можно доехать по улице Виноградная, я как-то показывал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 все время нравится тот балкон. Смотрите, вон там. Такое можно увидеть только в Сочи. Здесь вас встретит приветливый консьерж. Смотрите, ваншафтное зеленение. Красивая отделка здесь, в местах общего пользования. Лифта 3 марки Otis, бесшумные. В квартиру можно зайти как с подъезда, так и с террасы. Помещение легко делится на две квартиры. Идеально для сдачи или коммерции. Типа пекарни, салона красоты и так далее. Площадь 39,7 квадратных метров. Кстати, в продаже имеется такой же апартамент с офисным ремонтом примерно, как у меня. Площадь 39,7 квадратных метров по цене 10 миллионов 600 тысяч. А наш... Всего лишь 7500. При этом можно получить хорошую скидку, если покупка будет за наличный расчет. В готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Не забывайте поставить лайк и написать комментарий. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волкстрит. До новых видео. Пока.